Элла с вами я Вас, это, а, дай бог память, четвёртая серия по страшному Майнкрафту. Сегодня я все таки хочу сделать то, что планировал, наверное, уже целые две серии. Я хочу попасть в Миднайт. В прошлых сериях нам это не удалось из-за обильного количества разной нечисти. Ну а в этом мире я хочу добыть немного побольше простых ресурсов, так как у меня частая нехватка и камня, и дерева, да и уже надо спускаться в шахту, чтобы добыть железо, а может быть даже и алмазов. В прошлой серии, помните, я сделал вот эту вот нашу небольшую избу, как я ее назвал тогда, но давайте изначально подготовимся к походу в Миднайт. Так как мне сюда нужно немного побольше ресурсов, я надеюсь на этот раз никто не появится на этой кровати, как это было в прошлый раз с Фредди Крюгером. А, и Слушайте, давайте спустимся в шахту. Я помните, говорил, что не убирал спуск в наш старый дом специально, чтобы это у нас был спуск в так называемую импровизированную шахту. Вот я все, у меня у них дошли забрать отсюда печь. Знаете, ребят, сейчас солнце вышло на улице, но я надеюсь, что у меня нам тоже получится вывести задник э красным, как это было в прошлых сях, так как солнце светит ярко, и даже при закрытых шторах оно проникает в комнату и засвечивает полностью все красные рефлекторы, которые стоят сзади. Надо будет тут осветить все в этой шахте, потому что, да, кто будет появляться, кто-нибудь, да, спать лягу. Хотя... В прошлых сериях и освещение не помогало Я считаю 28 камней Думаю, хватит с головой Для создания Каменных инструментов А, а печь Так, а куда же мы с вами поставим печь? А давайте вот ее сюда поставим Все-таки не просто так мерзнуть На кровати, нужно какое-то Отопление. Палки Окацевые доски, булыжник Стоп А. Ой, я захватился, я думал, у меня это, так стоит, это второй сундук я сделал небольшой. А Акациевая дверь тут есть. Так, делаем. Ставим сюда. Так, меч сделали. Кирку. Ставим сюда. Сюда получаем лопату. Ой. А. Темнеет уже? Да, темнеет уже. Не дай бог появишься. Ой, меня стрёмно нажимать на вот эту кровать, потому что если кто-нибудь появится, то... Фух. Легли нормально. Доброе утро всем. Идиот. Объясни пожалуйста, я ждал ночи, чтобы пойти в миднайт и лег спать. Ну не идиот ли? А чем я это сделал, непонятно. Ладно, ждем ночи сделал главные инструменты себе и лег спать шикарно чтоб нам с вами такого пади, ой -ё. я думал как он так выплыл кстати там же у нас есть с вами небольшая а, пещера в которой заводится всякая нечисть куку -ку. ау. Знаете, что я еще вспомнил, что нам нужно для похода в Миднайт? Вот я помню тут вот лавовую ванну, в которой я искупался в одной серии, а, причем с ресурсами. Так вот, для того, чтобы нам нормально сходить в Миднайт, нам еще надо с вами добыть еды. Потому что там ходят эти рифтеры, по-моему их называют, эти вот скелеты. И они бьют не очень слабо. И поэтому, чтобы хиляться, нам нужно с вами добыть еду. Что это такое? Грави, А, это грави. О, кстати, гляньте, а тут джунгли. Что это? Ладно, будет мое. В джунглях, что у нас может быть в джунглях? А в джунглях у нас может быть храм, который, ну, заброшенный. Опа! Так, раз Так, уважаемая, стой о, о, о, я даже. Так, курица, ты мне нужна Извини, твоя уч... Нифига себе, хитрая Твоя участь пришла, хотел сказать, но она Свалила Как, а -а -а -а. Не понял, а где она? Что это за цыганские фокусы? А, ву а, Куда хитрая? А где она? А вот она, -мо! Не спрячешься. По крайней мере, мы теперь знаем, что вот тут вот есть джунгли. О, сынюшка. ты, ну ты мне тоже, пожалуйста, дай рейсу. ой ой ой Оп, это было очень близко. Фух. Если бы я с этими вот ресурсами сейчас бы рухнула в лаву эту... Лаву? То... Было бы... КРАЙНЕ ОБИДНО Ханемей ПОРУГАЛСЯ Я ОЧЕНЬ ДОЛГО Фух, у меня же держащий от каждого шороха Уголь, есть Так, это сюда А это на что? Сырая свинина А вот это курятина По-моему, я убил 4 курицы, а у меня 5 тушек Странно Так, это мы пока что послаживаем сюда И сколько там еще до ночи, интересно вот, мне нравится этот эффект, он такой прикольный. Жайная жареная курица, кстати, я забыл, что за это дается опыт. Кулинария! Так, деревянный меч, ага, ага, ага, стоп! Вот это вот мне как раз таки очень даже надо. Я вспомнил, что в Меднайте там постоянная темень, и с собой, таскать надо обязательно хотя бы один факел. Делаем топор. Теперь у нас есть топор. Вот видите, я не могу сообразить, когда тут темнеет по-настоящему, а когда эффект. Так как здесь постоянно вот это затемнение, помещение или под чем-то. И попробую догадаться, когда действительно темнеет, а когда эффект затемнения происходит. О, гнилая плоть, которая мне выпала с куколчаки. Жайная баранина. О. Кстати, надо немножко подхилиться. Вау, а в чем она мне? Жареная курица, да? У него как жареная курица? Чувствую, что это не курица, а какой-то бобер. И слишком его кости, трачат, а сейчас справа он сгнил. Это у меня такое видение. но ну, мы с вами хоть подхилились. Сейчас доберемся терпения и подождем ночи. В Майнкрафте наступает ночь. Да, вот она, холодная, страшная ночь страшного Майнкрафта. Теперь нам самое главное попробовать выжить, это первое, а второе найти портал в Миднайт. Я помню, что проплывая вот через этот фонтан, мы выходили с вами в лес, в котором... Был портал даже днем, так что можно было то сходить даже в светлое время суток. Однако большая вероятность того, что портал появится только ночью. Лишь бы сейчас никто не выскочил. Страшный, страшный, и не замочил бы нас сразу. О! о идет первая огонь, но это мне не надо. Это мне нафиг не надо. Мне нужен портал. И что? И как я вас не заметил? Надо срочно, срочно, тохе покушать, потому что нельзя нам умирать. Опа, что это? Вот видите? А, опа, все. Итак, да где-то нахрен монахиня? Не до тебя сейчас. Красиво. Вот мы с вами и в Миднайте. А вот, кстати, здесь очень сложные дилемма у нас еще будет с вами. Выбраться. С Миднайта. Потому что портал появляется здесь. Я бы до сих пор не понял, как, но пока не... Такой же звук у меня сбивает в А Видите, вот тут вот нас растет. Что это растет? Так, в смысле? А, господи, меня, ведь, меня очень сильно... Какой эхак. Меня сильно ранили, у меня не было жизни. Мы с вами взяли... Вар... Веридж рум Что это такое? Переведите, пожалуйста Я плохо в английском языке Я плохо в английском языке, разбираюсь Так вот не видно Что это? Не понял А, это... это животное какое-то, это олень Ай Что тут такое синий урон? Олень Это он мне кивнул? Или он дерется? Ну, вряд ли он дерется а, ну на нем кататься нельзя. А вот это вот, по всей видимости, гриб, который здесь растет вместо дерева. Да, это он и есть. И самое сейчас главное, чтобы на нас не напал рифтер. Кстати, вау, красиво, видите как? Я встал под это вот дерево, и тут все прям засияло неоновым цветом. Это красиво. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, то те, кто смотрел фильм «Очень странные дела», по-моему, он называется, вот вроде бы этот мир, вот, Midnight, это и есть мир какой-то из очень странных дел. Я, увы, этот фильм не смотрел, сериал, хотя желание у меня действительно есть. Я хочу как-нибудь посмотреть очень, «Очень странные дела» и тогда хоть буду узнать. Вау, а что это такое? Получил достижение. Ой, ой, ой, ой, а что меня мутит так? Оу, эй, все, а что я такое сломал? Тошнота у меня, а что это? Роу... serve, slice, slice, с какая-то слизь, по-моему. как меня колбасит, о. Такая сила. Вот что там светится, мне интересно. Сейчас пойдем посмотрим. А, это какой-то плод. Вроде бы. О, павший грейп. Ну, тут грейп я это называю, потому что вроде как оно действительно тут называется Did э Lock. -э а, нет. Dark Willow Lock. Нет, не, значит не грейп это называется. Чего я взял что-то грейп тогда? Так. Ух ты ж, твою-то дивизию Что ж ты подкрадываешься сзади, дядя Ну иди отсюда Напугал меня, чуть ли не до седины внюк Я все в гости пришел, а ты на меня Как не на званного гость. Я понял, я понял Я понял, я понял Все, извиняюсь О, еще одна слизь Оторвался вроде Вроде бы а координации своего дома я-то не запомнил. ай ой ой будет сложно, конечно, вернуться домой. Что-то воет так вдалеке. Грустно и протяжно. Да, амбиент мне очень нравится. Я даже убрал всю музыку с фона, потому что тут... Не надо, никакая музыка фоновая. Вся атмосфера потеряется. О! Видите, портал домой. Ах, сколько у меня все, Ладно, возвращаемся. Первый заход. <звук> Твою-то... Медь! Иди нахрен! Фух! Пу... что ты ко мне пристал? <свот> что ж ты ко мне пристаешь, женщина? Она ещ и быстрый. А, ой. Ну, ну ты уж не такой опасный. А Ай, сейчас надо вернуться будет в эту деревню. Так, вот она. Монахиня, Выходи. Так, ребята, вы видели, тут я сдох. О, пры о, крюгер. Мужик, бей, бей его! Он за мной бежит! И она там, Ой! Зараза! Ну вот, вс. Гарри, га. Го... Гай-гай. Гарри себе. Ребят, я. Я залетный, я за. Я... Чтоб ты обосралась. Что ты там. Что ты не стшь? Таб... Пойми таблетки от шизу. Я на бокс не ходил, но. Опа, это кто? Бляха, муха, Пеневайс! Вот там был Пеневайс из ОМО. Миднайт и Пеневайс. Вот вам все. Сцена печальная. Идем снова за -да забирать все свое. А, это вы ко мне! Гляньте! Далеко Лесом! Лесом! А плавать? Кто умеет? Невайс! плавать умеешь? А, ну ты в канализацию живешь. Шу ну и морда. Раз. Что-то ходилаем стрит он сказал, как. А теперь с тобой побазаем. Что ты лыбу давишь? Ой хрена звук. Но мне понравилось. Вот моё все. Вот. Вот мое. Мое любимое. Мужики. Никто ничего не забирал. глаза смотри. Не. Не забирал? Точно? Спасибо, мужики, что посторожили. Буду вам должен. Э -э, никто тут не поселился в моего отсутствия. Давайте вот эти ресурсы будем складывать вот в этот сундук. Э -э, такие вот крутые. А вот это мы пока что сложим вот сюда. Сделали керок, ну, а теперь Атас и веселей рабочий класс. Это дело, конечно, не быстрое, попробуй докопайся до а, уровня рождения железа, потом еще выкопай железо. Это, конечно, долго будет, но очень долго. И уже потихоньку начинает темнеть. Диус. Куда я докопался? Ау! а О! А чё я копал-то? Оказывается у меня тут пещера! Пещера все таки А, нет, нормальная! Ай, хочу... Тогда мне нужно добыть хотя бы угля! Где что тут угля-то раз добыть? А, вот! Чуть ли не прошляпил! Спускаемся... О. Все глубже и глубже и глубже. Однако вот здесь уже тупик. Ну где-то, я слышу, что пещера продолжается, потому что ну, не будет же зомби отечать в камни. Ладно. Сейчас сообразим Потиху будем спускаться Вдруг до чего-нибудь докопаемся Да истинно докопаемся Попробуем тут покопаться То лопатой можно О, крем не выпал Интересно, как здесь выглядит железо Я же его еще ни разу здесь не видел даже С одним факелом, конечно, ну очень неудобно Ну а куда деваться? О, слава тебе, господи Уголь Что это такое? Так Это гранит не науки, но опаньки. Опа, куда мы с вами вышли? Красивая и страшная пещера. С лавой, с золотом, я так понимаю, впереди. Есть какой-то мордой, идущий к нам. Впереди. Так, ты кто? Ну, ты не страшный. Ты у нас тут всего лишь зомби. Он тоже, по-моему, дальше продолжается пещера. Ну, паделы, давай. Что ты? О, спасибо. А, кстати, блинство. Спустимся. Красиво. Как будто яма для приманки. Это похоже, как будто на какой-то город под землей. Не хватает каких-то заброшенных и страшных коммуникаций. Так, идем дальше. А вот это, скорее всего, и есть железо. Лизбы доплыли. Лизбы? Вот, преодолеть течение. Опа! Выползли. О, о, о, ребят. Смотрите, что я вижу впереди. Вот это нам очень, кстати, нужно. Это не просто грибы. Ой, еще раз же. Вау, сколько тут железа. Вот это не просто грибы. Это грибы. Это один из грибов. Гриб упования. Для создания кровати в другие миры. А именно, первый мир грёз... Хороший сон, А второй это кошмар. И мне надо будет найти еще грейп. Один. Он выглядит, по-моему, он черного цвета, по-моему. И... Кстати, это железо. Железная руда, да. И вот мне надо будет еще найти один черный грейп. Я не помню, как он называется, по-моему, грейп. Обреченности, я могу ошибаться. И тогда мне придется делать еще одну кровать. И сделать. И... Нет, две кровати, потому что там надо еще кровать на обратный транзит. И сделаю я кровать она называется так называется странная кровать для путешествия в миры снов. Опаньки! Глазки не подводят меня. Вот он. Первый. И гейт отчаяние. Вот из этих двух грибов, гриб упования и гриб, где он отчаяние плюс кровать делается кровать. Странная кровать. <laughs> Ладно, ж, ну золото в принципе оно ж... А, не помню, добывается. Ой, дебил! Извините, я забыл, что не делает не добывается каменной киркой. Так, так, так, опа! Ну, спать. Фух, успел. Это вот мы сложим пока что вот сюда. А вот это грибы мы положим вот сюда. Вот так вот сделаем. И вот теперь мне нужен меч и нужно три овечки. А в какой стороне овечки были? Извини, овечка, тебе придется уйти в мир иной. Теперь будем делать с вами кровать. Но не простую кровать. Теперь делаем кровать. Еще одну. Теперь смотрите, делаем вот так. Ставим первый гриб. И ставим второй гриб. У нас получается странная кровать. Если ее поставить... О, нет. Что-то она какая-то... Ч ⁇ -то... что то, она, -то не... что, что, она просто не становится. А, вот. Это кровать, которая позволяет переместиться, как я уже сказал ранее, или же в радужный сон, или же кошмар. Но думаю, переместимся мы с вами уже в мир снов в следующей части. Тут уже как карта ляжет, либо в кошмар мы с вами попадем, либо же в какой-нибудь хороший сон. Не знаю, что нам приснится. В этой серии мы все-таки с вами реализовали мою давнюю задумку. Мы наконец-таки сходили в Midnight. На нас сегодня напало ОНО. Клоун Пеневайт, старая знакомая, в добре серию, это Монахиня и Федди Крюгер. Огромное спасибо всем за внимание, с вами был я вас, это был Старашный Майнкрафт. Всем удачи, любви, терпения. Давайте, пока. Йоханы баба, я забился за рефлектор.